Всем доброе утро. Итак, дорогие друзья, хотя ранее утро я пока еще работаю. И у меня еще есть дела. Еще несколько ритуалов, которые я должна снять. Наконец-то у меня появилось время. Немного больше сил, поэтому я должна успеть сделать то, что давно хочу. Но это не важно. Нужно работать, работать и работать. Как в школе нас учили, работа сделала из человека человека. Дорогие друзья, осина. Осина считается особой, особым деревом, священным деревом. Христианство приписывает осине определенные силы изгнать злую силу, как бы. И объясняет это тем, что на осине повесился якобы Иуда искариот Осина таким образом наказала июду за предательство. И поэтому с тех пор осина считается священным деревом. Но дело в том, что осина была священным деревом еще намного-намного раньше до христианства, много тысяч лет назад. На самом деле осина обладает особой энергетикой. Осина, дуб. Орешник – это священные деревья, которые находятся между миром живых и мертвых. Именно поэтому эти деревья сажать было запрещено. Эти деревья должны расти сами. Помните выражение? Дубу дал. Дубу дал свою жизнь и жизненную силу. Во многих восточных странах, в частности на Кавказе, сажать молодым орешник, дуб или осину вообще строго запрещается. Я помню, как моя бабушка маминой стороны нас отругала, когда мы грецкие орехи пытались посадить. И она нас отругала и сказала, это мне можно, а вам нельзя. И через много лет я Спросив, узнала, что, оказывается, люди, когда чувствуют приближающуюся смерть, они начинают сажать орех, можно и дуб, но перед смертью, чтобы отдать свою душу этим деревьям и уйти. А молодым людям этого делать нельзя. Орешник вообще считается деревом-убийцей. Во-первых, орешник очень скользкий, и когда, значит... Трясут орех, поднимаются, рекомендуется привязать себя к дереву. Орешник очень много людей убивал и убивает до сих пор. Это опасное дерево. И листья ореха источают яд. Эти листья, ветки срывают, ложат рядом с умершими людьми для того, чтобы отогнать насекомых, потому что источают яд. Если человек под орешником уснет, он может не проснуться а может после этого получить, например, инсульт головного мозга, впасть в кому. Это очень опасно. Орешники, дубы, осины тянут к себе гром. И во время дождя более всего опасность умереть от удара молнии представляет собой именно эти деревья. Но не каждый из этих деревьев способен... Снимать порчу, например. Осиновые ветки. Кора осины. Используется при чистках. Орешник э, используется как убирающий слезы, горечь. На орехи начитывают, привязывают. У меня есть на орехи убрать слезы. Убрать горечь, убрать боль и страдания. То есть избавить от страдания. На орех читается. Вот Дуб используется как дерево, которое помогает подняться по карьерной лестнице, обрести здоровье. Эти три дерева растут между жизнью и смертью, между Навью и Явью, и питаются э, рекой жизни и смерти. То есть они находятся между двух миров. Вообще все деревья, они представляет из себя жилище духов. Почему под деревьями, я говорю всегда, отнесите под дерево, оставьте его. Никогда не задумывались не для дерева, а потому что деревья – это как проводники в мир иной. То есть считается, что дерево находится, вообще растет любое дерево именно в тех измерениях, где проходит вот эта граница между этим миром и потусторонним. И поэтому под любым деревом оставляя, вы отдаете потустороннюю миру. То есть быстрее доходит. Тем более, что древние верили, что э, на деревьях обитают духи. Это так и есть. Именно потому люди любили сажать много деревьев. И считалось, что окружать себя садами... Очень полезно для здоровья, для душевного покоя и прочее. То есть много-много сил потустороннего мира, которые помогают, охраняют, окружают человека и тем самым оздоравливают его жизнь и телесную, и духовную. Итак, осина. Сегодня я вам подарю очистку, точнее очень сильную чистку на осину. Дорогие друзья, я беру обычно использую черные свечи восковые. Иногда беру и обычные свечи, как бы обучающие, да. Вы можете взять обычную свечу и воду. Устаю, усиливается нервный тик, как всегда. значит, от дерева осины можно кора, можно ветки, любая часть от этого дерева. Читать 13 раз, сжигая эти куски дерева. И э, положить сюда. Когда дочитали 13 раз, Оставляйте это все истлеть, Делайте или ранним утром, или вечером. Оставляйте истлеть, берете черную материю. Значит, вместе с огарком свечи вот это все воедино собираете, относите под дерево, Оставляйте 13 монет и говорите, откупаюсь за свое избавление. Это первое, пока не забыла. С водой тоже объясню, что надо делать. Зажигаем. Я прочитаю один раз. Зажгите, пока не сгорит. Можете держать на огне, можете так подносить. Это не имеет значения. Главное, чтобы основная часть этой коры сгорела, потому что этот запах и эта сила огня, который вытаскивает сосины силу, и она... С вас снимает всю, всю скверну, одним словом. Именем сил хаоса заклинаю вратами вечности, силой мировой бесконечности, тьмой и светом, печатью четырех стихий, печатью луны и солнца, когортами и легионами. Миром живых и миром мертвых, деревом священным, что растет между миром живых и миром духов. Питается водой мертвой и живой, силами Нави и Яви, огнем и свеченного священного дерева. Я снимаю, беру через эту силу спасение себе. Неправильно, извиняюсь. Пусть я не отвлек. Правильно напишем потом. С огнем, огнем свеченного священного древа я силу беру, через ту силу спасения беру. Проклятие снимаю, себя убираю, в огне сжигаю, себя очищаю, тело спасаю, душу обновляю. Уйди, порча, иным ходом, забудь обратные пути. Я взываю к вам, милосердные боги, Откройте жизни моей дороги. Гремойка кривая, стерва гнойная, Не сурочить тебе, не проклинать более меня, Не сглазить, не накликать уроки, призоры, Не насылать корчи мне, вслед не посылать, Что было скинуто, с меня откинуто. Священный Осиной да темной силой снято навеки. Много бед, один ответ. Осиновой силой, навью-явью, силой мертвой и живой. Снято все, очищено. Не я приказала, а боги указали. Силы выполнили. Осина спасла. Ключ, замок, язык. Заклято. Читать нужно 13 раз. Это все отнести потом, когда истлеет под дерево с 13 монетами и вместе с огарками свечи. Оставить и сказать «За спасение свое откупаюсь». Но перед тем, как отнести, после того, как вы сожгли оставили, берете воду, становитесь э, перед зеркалом, в темноте умывайте лицо и говорите три раза силой Нави и Яви, силой Осины, с помощью богов, все, что было на меня скинуто, с меня откинуто. Да будет так. Три раза помыли лицо полностью, чтобы вода закончилась. Подолом платья вытираетесь. И идете ложитесь, если это ночью сделано, или ранним утром, неважно. В любом случае, вам после этого лучше прилечь, потому что голова может закружиться, может, плохое самочувствие некоторое время быть. Свеча должна догореть. И, естественно, откупаться, как я вам сказала. Очень сильно полегчает, очень сильно станет хорошо и обновиться внутреннее состояние уже проверено. Попробуйте, сделайте этот ритуал, а потом напишите о своих впечатлениях. Уверена, что, как и все работы, и эта работа вам во многом поможет. Всем удачи!